Привет! Я вас приветствую на этой встрече. Тема наших встреч будет проходить о продуктах для здоровья. Но перед тем, как мы продолжим, предлагаю вам подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И оставить свои комментарии внизу под этим видео. Знаете, я бы эти встречи назвал бы так, это дни здоровья. И у нас будет проходить такая серия видеороликов о продуктах компании L. Health of Beauty производства Германия, Германии, где в каждом в новом ролике мы будем разбирать какой-то новый продукт, что за продукт, для чего он и чем он может вам помочь. Накопилось огромное большое количество отзывов по использованию наших продуктов за это время, как компания начала работать в наших странах, где люди улучшили свое самочувствие по здоровью, вылечили и забыли свои хронические заболевания, которые их мучили долгие годы. Больше отзывов вы можете посмотреть на нашем канале здесь в YouTube, или на нашем канале в Телеграме, или на нашей странице в Facebook GTV Live Ссылку ниже под этим видео я оставлю. И тогда так давайте начнем, перейдем к нашей теме. Приветствую! Меня зовут Андрей Бутин. И я являюсь MLM предпринимателем и действующим партнером компании LL Health of Beauty. И сегодняшнюю встречу мы начнем с продуктов Алоэ Вера Гель. И вот. Такой возникает вопрос, почему мы нуждаемся в алое? В принципе, почему именно алое? Вообще, алое наверное, наверняка все знают, это растение, которое изравно используется человеком. Причем не только в наших странах, так и во многих странах мира. Есть записи Древней Греции и Древнего Китая и так далее. И конечно же неспроста это растение пользуется таким огромным и повышенным интересом у людей. И кстати говоря, это единственное растение, для которого создан целый институт, который изучает его свойства. Есть, даже, есть такая даже организация, Международный институт по алое, которая занимается изучением единственного только этим растением, потому что оно уникальное это растение. Так почему же мы нуждаемся в алое? Возвращаемся к нашему вопросу. Дело в том, что во время всех наших Химические процессы, которые происходят в нашем организме, во время обмена веществ, в нашем организме возникает кислота. И собственно говоря, наш организм очень легко, просто может справиться и способен нейтрализовать, образовавшись эту кислоту с помощью минералов, которые поступают в наш организм. При поступлении минералов в организм они преобразуются в щелочь и кислота нейтрализуется этим щелочью. В нашем организме также есть специальные такие клетки, которые вырабатывают такой, сказать, щелочь. И вполне могут себя нейтрализовать эту числость. И проблема заключается в том, что в настоящее время при промышленном производстве и при наших условиях жизни это экология, стресс, различные нашей вредные привычки. И это приводит к тому, что наш организм мало поступает минералов с питательными веществами. Плюс стрессы, которые на нас воздействуют. И это все приводит к тому, что у нас возникает кислота. И мало совсем минералов, которые поступают. И в результате этого у нас мало вырабатывается щелочь. И в результате в нашем организме начинается появляться такое явление, как ацидоз. Что такое ацидоз? Это когда в организме скапливается очень много кислоты. И в свою очередь ацидоз приводит к накоплению шлаков. И как раз кислота и способствует к накоплению шлаков в нашем организме. Как пример, степень заслакованности организма в зависимости от возраста. Если, к примеру, на первые 15 лет жизни в организме скапливается примерно 7% шлаков, то уже следующие годы жизни это уже другие цифры. В 30 и 15%, в 50 25%, 60 это 32%. И у людей свыше 60 лет в организме огромное количество накопившихся шлаков. И вообще, процесс старения можно определить как прогрессивная деморализация. То есть, это мало минералов, зашлакованных и ацидоз. И еще раз повторюсь, что ацидоз это изменение кислотно-шелочного равновесия организма в сторону переокисления. И какие же принципы действия алоэ на наш с вами организм? И первое действие, которое алоэ вера проявляет на наш организм и очень важно, это удаление шлаков нейтрализация, обезворожение и выделение их из организма. То есть алоэ вера связывает шлаки, ядовитые вещества, токсины и выводит их из организма. И это уже начинается происходить уже с первых дней приема алоэ вера в организм. Второе действие, которое алоэ вера оказывает на наш организм, это санация и снижение кислотности тонкой кишки. И у вас конечно сразу появится вопрос, а при чем здесь вообще тонкая кишка? И дело в том, то в нашей тонкой кишке содержится большая, огромная часть клеток, наших иммунокомпетентных, которые отвечает за наш с вами иммунитет. И около 70% наших иммунокомпетентных клеток и находятся как раз в тонкой кишке. И когда происходит санация и снижение кислотности тонкой кишки, и соответственно клетки иммунокомпетентные, которые там находятся, они начинают нормально функционировать. И в результате этого у нас начинается повышаться иммунитет. Организм начинает сопротивляться к различным заболеваниям. И это тот как раз второе действие, которое оказывает алоэ вера. Третье здесь Это у, увеличение количества действующих. Функционирующих капилляров и вообще в нашем организме примерно 150 тысяч километров капилляров. И что такое капилляры? Их иногда еще называют волосные сосуды. Но на самом деле это, не, это немного неправильное сравнение, потому что они намного на и в несколько раз тоньше, чем сам волос. И в процессе жизнедеятельности, в процессе накопления шлаков и так далее, большая часть капилляров перестают нормально функционировать или вообще слабо начинают функционировать. И вот алоэ вера, питьевой гель и в принципе вообще алоэ вера воздействуют на организм. Так что капилляры начинают расправляться. Электроциты легко поступают в органы и ткани. И вследствие чего, примерно 70 миллионов клеток начинают лучше снабжаться кислородом и питательными веществами. Но как вы знаете, любой наш орган, и в принципе мы сами с вами состоим из клеток и когда к примеру какая-то часть клеток какой-то из органов начинает активно набжаться и к нему поступают питательные вещества и они начинают нормально функционировать и в результате этого сам орган тоже сам начинает лучше работать и это было третье действие четвертое действие алоэ вера на наш организм это улучшение снабжения над витаминами аминокислотами и минералами. И причем все эти витамины, аминокислоты, минералы еще много и много полезных веществ, которые и есть в алоэ вера. Они содержатся там в природном виде, которые очень хорошо усваивается нашим организмом и играет решающую роль. Существуют разные технологии изготовления продукции алоэ вера и существует три вида напитка с алоэ вера. Это концентрат, соки и гели. И что значит концентрат? Я думаю, что многие из вас еще помнят такие напитки в конце 90-х, такие как напитки как Юпи, Инвайт, Зука и Лозу был такой просто добавь воды и это концентрат, который по сути разводится водой. И все пиви и вроде бы было вкусно, но если вы присмотритесь на наличие там полезных веществ для организма человека, если хотя бы они хорошо если бы они там их были, вы их там нашли, и поэтому что такое концентрат? Это высушенный остаток, который разводится водой. Второй вид напитка это к примеру возьмем обычный сок как пример яблоч. также вы понимаете там есть конечно наличие веществ это 50-60 процентов доходит но это не 100 или 80 процентов и самый лучший вариант это гель который приготовление по особой технологии где он сохранять все лучшие питательные свои вещества для нашего организма, который содержится в растении алоэ вера. Признаки качества продукции с алоэ вера, я думаю, что очень важно, что мы употребляем вовнутрь себя и будьте очень осторожны, когда вам предлагают более дешевую продукцию, при этом обещать огромная большая помощь. Помните, что вы употребляете этот продукт вовнутрь себя. Надежность для нас с вами как покупателя может гарантировать различные зависимые институты, и в том числе такой признанный мировой институт, как Fresenius. Знак данного института гарантирует качество и частоту этого продукта. И единственный питьевой гель в мире алоэ вера, который имеет этот знак, это питьевой гель алоэ вера от немецкого производителя компании LL Health Beauty. Компания LL производит свой гель, который единственный имеет это эту печать Fresenius. И конечно наш продукт гель алоэ вера имеет все сертификаты качества. Также наши страны, нашей страны Украины, и тех же тех стран, 32 стран мира, где представлен наш продукт. И почему мы говорим, что наш алоэ питьевой гель обладает очень высоким качеством? Есть несколько критерий качества в производстве геля алоэ вера компания LR. Используются лучшие растения, алоэ вера, которые выращиваются под контролем и в естественных местах произрастания и на собственной плантациях компании LR. Используется только чистый гель алоэ из листьев и только тщательная обработка. Расфасовка происходит исключительно только в Германии, на собственном сертифицированном предприятии. Независимая сертификация всего процесса производства и самого готового продукта и очень тщательный контроль качества каждой партии алоэ которая поступает на производство. И, конечно, это мировые научные разработки с лучшими ведущими, учеными мира. И как же действует наш питьевой гель на наш с вами организм? Он оказывает следующие действия. Он действует антибиотиально и антивирусный эффект. Он связывает и нейтрализует тяжелые металлы и вредные вещества. Восстанавливает обмен веществ во всех органах и тканях. Увеличивает умственную и физическую работоспособность. Кстати говоря, очень многие, кто начинает принимать гель алоэ, отмечают именно это, очищает кровь и оказывает болеутоляющие действия. Действует положительно при облучении, облегчает и превращает побочные действия при терапии рака и улучшает показатели крови. И вы знаете, бытует такое мнение, что питьевой гель алоэ вера противопоказан при онкологии. Но все, что выше было сказано по поводу онкологии, оно и касается биостимуляторов, Как будто главным инструментом, который выдвигается не в интересах алоэ, является тот факт, что он относится к группе биогенных стимуляторов. Но биогенные стимуляторы это что такое? Это биологически активные вещества, которые образуются в тканях животного, растений и при воздействии различных неблагоприятных факторов внешней среды или внутренней среды. Основное вещество, которое может вызвать онкологию, оно как раз и содержит в кожуре, и оно называется алоин. И так, о, вот в нашем производстве как раз-раз и основное в том, что идет строгий контроль качества за удалением, то есть полным удалением кожуры и используют только внутреннюю часть риска алоя. И также в нашем продукте алоэ, очень большое количество полезных веществ, например, такие как М1, который реагирует в систему апатоза, который приводит к гибели опухолевых клеток, ацеманан, который усиливает активность макрофазы нормальной функциональности клеток иммунной системы, который уничтожает все инородные клетки в организме, в том числе и опухолевые. И много-много говорится о том, что наш гель – это другой продукт а не тот, о котором мы знаем из традиционной медицины. Многолетний опыт использования алоэ вера, питьевого геля, от компании ЛЭР, а это 35 лет, опыта применения в Европе, в наших странах, Украина, Россия, Казахстан и в других странах, где компания ЛЭР продвигает этот продукт, показал, что этот гель помогает при проблемах, по здоровью, а также профилактики, впоследствии химиотерапии, при диабете, при воспалении кишечника, при различных колитах, для улучшения кровообращения различных органов и тканей, при экземах, очень хорошо помогает при простудах и при различных вирусных инфекциях, герпес, при различных язвах, воспалении сустава, при аллергии, при повышении коренного давления, при повышенном сахаре и еще большое количество заболеваний. Если подвести такое резюме, что же такое алоэ вера? Дезинфицирует, нейтрализует и выводит шлаки, он улучшает обменные процессы во всех органах и тканях, он укрепляет и очень хорошо повышает иммунитет и всеми своими свойствами активизирует организм на самоизлечение. А если еще кратко сказать, более коротко, то алоэ вера освобождает дорогу клеточка, и заботится о том, чтобы все активные вещества, кислород, помогали помогли свободно поступать в эту клетку. И в результате чего клетка начинает хорошо функционировать. И соответственно, этому тот орган, из которого сыт, в котором находятся эти клетки, начинает нормально функционировать. И какие виды питьевого геля Вера есть в компании ЛР? У нас их пять видов. Где мы с вами поговорим о каждом из них. Об этом продукте. Где вы узнаете, как за счет из чего они действуют на ваш организм. Какие именно продукты рекомендованы и уже отлично себя зарекомендовали при сердечных заболеваниях, низком иммунитете, болезни легких, печени, суставов и других систем организма. Наша классика. Это питьевой гель алоавера с медом. Содержит 90% чистого геля алоэ, 9% цветочного меда и витамина С. Чистый гель без аланина и очень бережный способ изготовления. Без всяких красителей и только натуральные компоненты. Выбирайте гель алоэ вера-мед, если вы хотите укрепить свой организм, восстановить работу желудка, печени, кишечника, помочь своим легким при различных заболеваниях, поддержать свой иммунитет и контролировать свой вес. И преимущество в том, что он является укрепляющим средством и помогает активировать обменные вещества. Алоэ вера-персик ⁇ это один из легких из питьевых гелей. В нем нет подсластитель и поэтому он может быть использован даже тем кто вынужден себя ограничивать потребление сахара в этом продукте рекордное содержание чистого геля алоэ а это 98 и 2 процента, а также в нем содержится пробиотик и нулин очень важный компонент для пищеварений и много витамина С. выбирая гель алоэ вера пертик если вам нужно восстановить обмен веществ стабилизировать сахар в крови наморализовать работу иммунной системы восстановить работу своего кишечника, очень подходит и нравятся детям, так как имеет приятный вкус. Показал отличные результаты при различных женских заболеваниях, данный гель алоэ веры не содержит сахара, помогает поддержать естественную работу пищеварительной системы, способствует ощущению организма, является общеукрепляющим и иммуномоделирующим средством. Активные ингредиенты этого геля являются алоэ вера 98,2%, витамина С 62%, от отсуточной потребности, и инулин, важный прибиотик для правильного пищеварения. Отдельно хочу выделить гель алоэ вера Севера. Это первый продукт с натуральным экстратом крапивы. И почему крапивы, спросите вы. А потому что крапива это естественный поставщик кремния. Ввести в организм практически невозможно. В таком виде таком естественным видом а вот в виде экстрата крапивы он хорошо усваивается нашим организмом и кремний он и укрепляет и это базовый элемент для тканей и стенок наших сосудов и как раз этот продукт гель алоэ вера севера показан людям которые страдают заболевание сердечно-сосудистой системы инфаркты инсульты после инфаркта и после инсультного состояния а активные вещества алоэ вера 91 процент мед 7 процентов крапивы с витамином С витамином К если вам больше 40 лет и есть необходимость, обратите внимание на состояние своих сосудов. Она содержится во многих пищевых продуктах и только свежих. И поскольку мы с вами очень редко едим, к примеру, сырые овощи и не употребляем в нужном количестве сырую рыбу и мясо, и соответственно с годами создается большой дефицит органической серы. Это то вещество, которое необходимое в наших хрящевых тканей и вообще суставам. И эти вещества в органической сере, как альбусдамин сульфат и хатрантин сульфат, очень хорошо усваивается нашим организмом и начинают восстанавливать поврежденную хрящевую ткань и проходит воспаление суставов. Это очень полезный продукт, который как раз помогает при заболевании суставов. Алоэ вера Фридом как раз подойдет тем, кто страдает суставами. Могу вам сказать, таких людей огромное большое количество. Активные вещества, алоэ вера 89%, глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат сера, витамин С, витамин Е, и эти же компоненты также положительно влияют на иммунитет и жировой обмен. И еще один продукт нашей линейки, алоэ вера, это наша новиночка, которая, и которую я уже успел опробовать. Это гель алоэ вера иммуноплюс, и на мой взгляд это суперпродукт для всех и почему я считаю что он универсальный так как здесь 85 процентов геля алоэ вера в котором имеется ацинбанан для иммуномодулирующих функций восстановление иммунитета организма для которого у нас у нас был в области но кроме того состав, который там представлен, это сок имбиря, сок лимона, мед и здесь присутствуют два ключевых компонента. Это цинк и селен. и о них я хочу сказать несколько слов. Во-первых, оба компонента очень важны для нашего с вами иммунитета. И я думаю, что многие, особенно женщины, знают важность селена, особенно для респродуктивной функции. И особенно для щитовидки. Для всех, у кого есть проблемы с щитовидкой, и ваш доктор, по крайней мере, должен был говорить, что без достаточного количества селена в организме есть, то есть употребление продукта селена просто, щитовидка не будет функционировать. Отдельно селен включает всю а, антиоксидантную систему, начиная с печени и заканчивая всеми другими ферментами. И еще что важно, селен и цинк, они всегда идут вместе. Это связочка пара, еще витамин Е рядышком. И почему? А потому что селен, он включает механизм витамина Е, даже если его мало. И с помощью селена витамина Е включается и делается то, что он должен делать в организме. И я думаю, что все знают о положительных свойствах витамина Е. Это особенно женщинам, нужно запомнить, и молодым людям, и старикам. Почему так? А потому что после 40 лет все защитные функции нашего организма, идут вниз и ослаблевают. И не забываем, что цинк и селен попадают к нам в пищу из почвы. Так вот, из последних исследований на начало 2000 года, которые производились на территории стран Европы и СНГ, мы с вами живем на территории, где на 90% дефицит. То есть у нас с вами 90% случаев селенодефицит. И то же самое и по цинку мы все получаем из растения, которые это получают из почвы. И поэтому, если вы кушаете мясо, то вам можно еще получить цинк, и даже селена можно получить, но если вы вегетарианец, то вы должны очень серьезно задуматься, потому что дефицит этих микроэлементов проявляется одинаково. Частые заболевания, часто болеющий ребенок, часто болеющие стариками, и это разные хронические заболевания, начиная с там аутоиммунное состояние это что такое? А, если вкратце, наша с вами иммунная система может бороться с разными бактериями, вирусами и так далее. Но в некоторых случаях запускается механизм, при которых Наша с вами иммунная система начинает бороться против своих же тканей. Таким образом запускается аутоиммунный процесс. И как раз также это проблема и гормональным обменом щитовидки и так далее. Какие же характеристики признаки для этих двух элементов? Это проблема с кожей, волосами и ногтями. И для тех женщин, которые видели свои ногти без лака еще несколько лет назад, рекомендую иногда просматривать на них, когда вы идете делать маникюр, есть ли белые пятна или нет, но вы должны понимать, если вы говорим о иммунитете, то цинт это маркер, который показывает вашу подготовность для иммунитета. Если мы говорим о проблеме щитовидной железы, это силен, потому что он второй по важности после йода по важности для щитовидки. Теперь мы с вами поговорим немного о цин. Цин нужно больше, чем вселенная. И его нужно принимать постоянно, так как он не накапливается в нашем организме и он настолько важен для нашего иммунитета. Вы просто даже себе это представить не можете. Элемент, который участвует в более чем в 300 ферментах нашего организма. То есть ферменты, которые катализаторы для различных обменных процессов. Это и синтез белка и включение гормонов, и включение других систем механизмов нашего организма, и это и антиоксидантные системы и так далее. А также цинк и силен они участвуют в поддержке стабильности гемонов, то есть они на клеточном уровне защищают нашу клетку от токсинов и так далее. То есть количество свободных радикалов, которые мы, мы или производим или поступают в наш организм от того нашего образа жизни, который мы живем, от той нагрузки, которую наш организм получает зимой при инфекции, при инфекционных заболеваниях, от той нагрузки, которую получает наш стареющий организм. Эти, в принципе, два элемента, они и есть в достаточном количестве в этом продукте. Они обеспечат как раз здоровое состояние функциональных клеток, то есть не позволяют разрушить наше с вами ДНК. И, соответственно, жить может быть легче, проще и стабильнее. В плане здоровья, сил, физиологических функций. Так вот, цинк участвует в 300 ферментах нашего организма. Подумайте только. Он участвует практически во всех функциях нашего организма. И его нужно постоянно кушать. Так вот, если мы берем продукты питания, то цинк поступает очень мало. Это порядка 20%. Есть, конечно, и богатый цинком, и вселеном. Это морепродукты в первую очередь, о продуктах питания там ветерян, крупы, салаты и так далее. Говорить не будем. И почему? И во-первых, селена никто не вносит в почву в достаточном количестве. Так же как и цинка никто не вносит. И знаете, что медицина пока в этом не сильно еще пока не вникала, а наука уже говорит, что цинк блокирует механизм размножения РНК вируса. То есть достаточного цинка в клетке обеспечивает блокировку организма на размножение. Смотрите, если вы, все мы слышим вокруг, что если вирус попал в клетку, то уже все зависит от вашей иммунной системы. И вот, что я вам скажу. Если вы принимаете достаточное количество цинка, то вирус, попадая в клетку, там просто не размножается. Потому что цинк блокирует фермент, который копирует РНК вируса. И поэтому очень важно это понимать. И в данном геле, и состав этого прекрасного продукта, витамин С, и хочу здесь подчеркнуть, что не аскорбиновая кислота, а именно витамин С. цинк, селен, имбирь, лимон и мед. И как же правильно употреблять гель алоэ вера, чтобы он приносил пользу? И стандартная дозировка следующая. Взрослые должны принимать 100 мл, разделенные на три раза. За 2-5 минут до еды. Можно разводить водичкой, можно не разводить. Лично я, я не развожу, потому что он приятный на вкус. Это питьевые гели. При серьезных заболеваниях, серьезных симптомах, к примеру, высоком кровяном давлении, высоком сахаре и так далее, нужно начинать с небольших доз, чтобы ваш организм привык к гелю. И как пример, 3-4 дня нужно по чайной ложке, Через раза в день. Следующие 3-4 дня переходим на столовую ложку и следующие 3-4 дня по 20 мл. И уже потом переходим на полную дозировку 350 мл три раза в день. Вы можете почитать отзывы, которые уже десятки тысяч, просто набрав поиски в Google или в Яндексе, просто набрать отзыв Алоэ Вера LR. Также вы можете почитать их на нашем сайте, на нашей странице Facebook Жизнь Телевая Стиль, или на нашем канале YouTube здесь, или в Телеграме. И эти каналы, эти ссылочки я оставлю ниже под этим роликом. Проходите, смотрите, где простые люди делятся, как наш продукт гель алоэ вера и другие наши продукты помог им вылечить различные свои заболевания, такие как астма, цариат, диабет, которым они боролись с годами. И применение питьевой геля алоэ вера, как, как советуют немецкие специалисты, доза применения для каждого нужно подбирать индивидуально доза может быть отличаться от рекомендованной, все зависит от сложности вашего заболевания. Если вы видите, что применение применении геля алоэ вера нет никаких изменений, просто увеличьте дозу продуктов. И очень важно, при применении геля алоэ вера выпивать достаточное количество жидкости, чистой воды. Это 2-3 литра в день. Возможно, можно давать детям. Для этого у нас есть другой замечательный продукт, это колострум. И очень важно помнить, что в самом начале применения питьевого геля алоэ вера из организма начинаются выводиться шлаки, токсины и яды. И это может повлечь за собой такие выраженные симптомы, как головные боли, расстройство, пищеварение, вялость, усталость, изменение даже в коже и отсутствие аппетита. Я знаю! Когда я начинал принимать гель алоэ вера, все эти симптомы я на себе лично испробовал. И когда все проходит, человек начинает ощущать бодрость, активность, распособность. И чтобы снизить фазу диорфикации, появляющей неприятные, неприятные симптомы, о которых я рассказал, вы должны обеспечить себя хорошим сном принимать большее количество жидкости, воды, 2-3 литра в день, лекарственный чай и больше гулять на свежем воздухе. И этим самым вы снизите это явление достигаться. И самое главное, не пугайтесь, еще могут обостриться некоторые симптомы ваших различных заболеваний. Просто можно снизить дозу, главное не отменять курс применение питьевого геля Ловера. Все эти реакции вашего организма, это реакция очистки вашего организма. Это знак быстрого основательного действия алоэ вера. И знайте, что вы можете заказать напрямую в компании этот или другой продукт со скидкой, чтобы получить постоянную скидку от 28% и пользоваться всем ассортиментом продукта компании LED в сфере красоты и здоровья. Просто пройдите простую регистрацию, получите доступ в онлайн-магазин и окунитесь в мир красоты и здоровья. Ссылку оставлю под этим видео ниже. Или обратитесь к тому человеку, который вам показал этот ролик. И он вам поможет разобраться. Друзья, если вам понравился этот ролик, предлагаю вам подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И оставить свои комментарии ниже под этим видео. Я себя лично желаю вам крепкого здоровья, живите богато и мир вашему дому.